Доброго времени суток зрителям канала компании RadioSeo. Это видео будет посвящено обзору комплекта переносных раций AiRadio 120. Начнем мы с комплектации. В комплекте у нас две радиостанции. Две литиево батареи на 1400 мАч. Одно зарядное устройство, сразу на две рации. Блок питания со съемным кабелем. Что примечательно, тут USB и Type-C разъемы кабеля кстати две штуки, потому что радиостанции можно заряжать напрямую без стакана. две пластиковых клипсы и два шнурка на шее. Две гарнитуры как приятное дополнение комплекта. небольших габаритов, удобно лежат в руке. На лицевой стороне расположен небольшой дисплей, 6 кнопок управления функционалом, динамик и микрофон. Сверху светодиодный фонарик и несъемная антенна. С левой стороны большая кнопка передач и кнопка включения светодиодного фонарика. С правой под уплотнительными заглушками находится разъем гарнитуры и разъем для зарядки. Аккумулятор вставляется сзади. Радиостанция также может работать от трех батареек формата 2А. Но естественно батарейки не надо пытаться заряжать в ней. Клипса устанавливается сзади и темляк крепится снизу. Тотный диапазон 446 мегагерц, 16 каналов памяти, 2 раза по 8 каналов ПМР диапазона. Рабочее напряжение 3,7 вольта, рабочая температура от минус 20 до плюс 40 градусов по Цельсию. Размеры радиостанции 175 на 54 на 33 миллиметра. Вес вместе с аккумулятором 150 грамм. А теперь давайте поговорим о функционале данной модели. Включается рация зажатием клавиши питания, она же клавиша вызова. На дисплее сразу мы видим номер канала и информацию о состоянии батареи. Громкость регулируется стрелочками. Соответствующая индикация сообщает нам уровень громкости. Для переключения канала необходимо один раз нажать на меню. Затем стрелочками выбираем необходимый канал. Повторное нажатие на меню позволяет нам установить CTSS и DCS тоны. Следующее нажатие активирует функцию Vox и устанавливает ее чувствительность. Здесь доступно три уровня. Следующее нажатие это функция вызова. Позволяет посылать различные видео. Здесь доступно 10 мелодий. После включения она активируется через кнопку вызов. Следующая функция это сигнал тревоги. Здесь три варианта на выбор. Отключение, локальный сигнал и передача тревоги в эфир. Вместе с мелодией фонарик также начинает моргать. Далее функция звук нажатия клавиатуры. Можно включить и выключить. Следом идет звук окончания передачи. Также можно включить и выключить. Также здесь есть функция прослушивания двух каналов о попеременно. Основной канал и дополнительный. На дополнительный вы также можете установить CTSS и DCS-тоны. Кнопка MONEY отключает шумоподавление. Его кстати отрегулировать через меню нельзя. Кнопка сканирования производит сканирование по всем 16 каналам, а при удержании запускает сканирование CTSS и DCS-тонов на выбранном канале. При определении тона он сохраняется. Радио 120 это удобный комплект радиостанций из двух штук. Отличный выбор для активного отдыха, походов в лес, туризма, спорта, охоты или рыбалки. Ряд преимуществ этой модели выгодно отличают ее от других радиостанций такого класса. Во-первых, это работа от батареек и возможность зарядки от Type-C. А также приятно удивило наличие сканера тонов. Не во всех профессиональных рациях он есть, а уж у тех, что продаются парами, такого нет и подавно.